Здравствуйте, уважаемые коллеги и будущие коллеги! Сегодня на проекте 4 главбух мы поговорим о том, как выбрать 1С. Программный комплекс 1С включает в себя платформу и конфигурацию. Платформа – это сама программа 1С. Она остается неизменной до выхода следующей версии. Конфигурация представляет собой набор доступных справочников, отчетности, документов, проводок и все это представлено в виде различных меню. В разных конфигурациях вы увидите разные меню и возможности программы. Конфигурация выпускается, обновляется примерно один-два раза в месяц. В частности, Конфигурация обновляется при изменении законодательства, при выходе новых форм отчетности. Платформа 1С бывает различных версий. Современной актуальной версии считается версия 8.3. Остальные версии не рекомендуется устанавливать, как приобретать новые, новыми. Если у вас уже стоит старая версия, ее желательно обновить до версии 8.3. Старыми версиями являются 7.7, 8.1 и 8.2. 8.2 очень сильно распространена в России, но очень рекомендуется обновлять ее до 8.3, потому что для версии 8.2 не планируется выход новых конфигураций. Внутри каждой из версий 1С существует некий объем возможностей базовой, профессиональной, либо корпоративной. Соответственно, платформа 1С будет называться 1С предприятие базовое, 1С предприятие проф, либо 1С предприятие корп. Внутри любой из версий 1С, внутри э, объема возможностей базовой, профессиональной и корпоративной версии можно включить либо полный облачный интерфейс либо 1с предприниматель либо 1с упрощенка этот интерфейс включается прямо в меню программы стоимость 1с от него не зависит 1с предприятия базовая версия даст вам возможность вести бухгалтерию одной или нескольких компаний одним бухгалтером вы не сможете работать по сети не сможете подключить к работе второго третьего и так далее бухгалтеров, но вы сможете вести учет по одной или нескольким компаниям самостоятельно в полном объеме. Ограничениями базовой версии является невозможность ведения учета внутри одной базы. При реорганизации организации, то есть если у вас было ООО и вы преобразованы в ЗАО, которая является полным правоприемником, то вы в той же самой базе вести учет по ЗАО не сможете. Вам придется создать новую фирму и перенести остатки. Это ограничение базовой версии. Также вы не сможете вести учет по обособленным подразделениям. Есть еще некие другие ограничения, но скорее всего это не очень важно будет для вас. 1С предприятия ⁇ версия Prof. -проф. Проф-версия не имеет ограничений по работе в сети несколькими бухгалтерами. Также не имеет других ограничений, которые касаются базовой версии. Единственное, чего нет в версии Prof, это учета по обособленным подразделениям. Поэтому, если у вас работает более одного бухгалтера и нет обособленных подразделений, то вам нужна версия PROF. 1 1С предприятия «КОРП» разрешает абсолютно любой учет, в том числе учет по обособленным подразделениям. Неважно, 1С предприятие «Базовое», «ПРОФ» или «КОРП» у вас выбрано. Внутри данной версии вы можете включить полный интерфейс, либо интерфейс 1С «Предприниматель», либо интерфейс 1С «Упрощенка». Этот интерфейс включается прямо из меню программы. Тем не менее, когда вы осуществляете покупку 1С, вам предлагается приобрести либо 1С «Бухгалтерия», либо 1С «Предприниматель», либо 1С «Упрощенка». Данные версии программы будут отличаться только книжкой, которую вы получите. И тем, что при установке программы в меню уже будет подключен интерфейс, который заявлен в заголовке. То есть, либо полный – это 1С-бухгалтерия, либо предприниматель, либо упрощен. Если вы зайдете на сайты фирм, которые осуществляют продажу 1С, в частности, наиболее распространенными являются 1С-бухгалтерия, Туда же входит 1С предприниматель, 1С упрощенка. Следующей типовой конфигурацией является 1С и управления персоналом, следующий 1С управления торговлей. Также бывают 1С управления производственным предприятием, 1 с бухгалтерия госпредприятия и другие. Специально нанятые программисты 1С могут под ваши потребности разработать индивидуальные нетиповые конфигурации 1С. По большому счету вам достаточно одной единственной 1С-бухгалтерии. Но если у вас имеется значительный складской учет, например, есть отдельный специалист-кладовщик, который каждый день работает и выписывает документы, то вам будет очень удобно воспользоваться 1С-управлением торговли. Также... Это очень удобно, если у вас несколько менеджеров по продаже, которые также выписывают документы. Если у вас более 10-15 сотрудников, очень хорошо будет поставить 1С зарплаты и управление персоналом». 1С «Бухгалтерия», 1С «Управление торговлей» и 1С «Зарплата и управление персоналом» умеют очень хорошо обмениваться друг с другом данными. Минусом использования всех трех программ является стоимость, конечно. 1С-бухгалтерия будет стоить вам гораздо дешевле, чем все три комплекса 1С-бухгалтерии, 1С-управления торговлей и 1С-зарплаты управления персоналом. Если проблем с покупкой и с ценой для вас нет, при этом у вас есть несколько менеджеров, есть склад, достаточно большое количество сотрудников, то обязательно ставьте все три программных комплекса 1С. Конфигурации 1С постоянно обновляются. Если у вас версия платформы 1С 8.2, то конфигурация будет иметь номер версии, который выглядит как 2.0. какие-то цифры. Для платформы 1С версии 8.3 конфигурация будет иметь версию 3.0. какие-то цифры. Если у вас стоит платформа 8.2, конфигурация 2.0.57, следующей версией конфигурации, на которую вам нужно будет обновиться, будет версия 2.0.58. Версии устанавливаются последовательно, то есть после 57 почти всегда будет ставиться 58 -я. Если самая последняя конфигурация, которую выпустила фирма 1С, отличается от той, которая установлена у вас на несколько порядков, то есть вы давно не обновлялись, и, например, у вас стоит конфигурация 2.0.45, а последняя версия, выпущенная 1С, 2.0.58, в этом случае вам придется долго, последовательно ставить каждое обновление с 46 по 58. Поэтому мы рекомендуем обновляться раз в месяц или хотя бы раз в квартал. Посмотреть. Какая именно версия платформы конфигурации установлена у вас, можно очень легко. Если у вас установлена 1С платформы версии 8.2, тогда вы заходите в меню «Справка» и нажимаете пункт «О программе». Также есть этот же пункт на панели инструментов, он обведен красным кружочком. Если у вас версия платформы 1С 8.3, тогда вы выбираете в меню под стрелочкой пункт «Справка» и выбираете «О программе». В результате вы получите на экране окошко следующего вида. Пунктом 3 обозначена версия платформы. В данном случае это платформа версии 8.2, а конкретно 8.2.15.319. Версия конфигурации обозначена в пункте 2. Это версия 3.0. 14.7 в пункте 1 обозначено, какая именно 1с у вас установлена. У вас установлена 1с бухгалтерия предприятия. в данном случае несмотря на то что версия 1с предприятия 82 конфигурация имеет номер 3.0 и далее цифры. Это связано с тем, что конфигурации версии 2.0 больше не обновляются и 1С рекомендует перевести платформу предприятия на версию 8.3. Конфигурация версии 3.0 полностью поддерживается платформой 8.3. В платформе 8.2 эта конфигурация имеет некоторые ограничения. Именно поэтому 1С при запуске программы будет постоянно напоминать вам о том, что вам необходимо обновить платформу. Поговорим о стоимости программы 1С. Стоимость 1С зависит от того, какая версия платформы у вас выбрана – базовая, профессиональная или корпоративная. Базовая версия в среднем стоит около 3300 рублей, профессиональная версия – около 11 тысяч рублей, корпоративная версия – около 33 тысяч рублей. Эти суммы включают лицензии на пользование одним бухгалтером на одно рабочее место. Если вам нужно, чтобы с вашей программой 1С работало больше одного бухгалтера, то есть вам нужна сетевая версия 1С, тогда вам необходимо дополнительно купить лицензию на рабочие места. Фирма 1С продает лицензии на 5, 10, 20, 50, 100, 300 и 500 рабочих мест. Соответственно, различается их стоимость. Самая минимальная лицензия на 5 рабочих мест стоит около 20 тысяч рублей. Это дополнительная сумма, которую вы заплатите сверх той суммы, которую платите за версию PROF или версию «Корп». Базовая версия не допускает работы более чем одного бухгалтера, и лицензия на несколько рабочих мест вам в базовой версии не пригодится. Для того, чтобы научиться работать с 1С, вам не нужно покупать полноценные рабочие версии. Специально для этого фирма 1С выпускает учебную версию, которая стоит всего 300 рублей. Ограничения учебной версии касаются количества записей в документах, справочниках и так далее. С одной базой, то есть с одной фирмой может работать только один пользователь. Это также как в базовой версии 1С бухгалтерия. Сетевая версия не поддерживается. Также ограничением 1С учебной версии является то, что невозможно сохранить и распечатать какой-либо документ и есть несколько других ограничений которые скорее всего вы даже не заметите на этом наш разбор о том как выбрать 1с закончен заходите на сайт 4 главбух.ru подписывайтесь и вы всегда будете в курсе новостей подписывайтесь на наш канал youtube подписывайтесь на наш проект 4 главбух в социальных сетях и мы всегда вовремя оповестим вас о новых материалах нашего проекта с вами была Ирина Архипова, ведущая видеокурсов и уроков на проекте 4 главбух. Желаю вам удачи в работе.